Объектом нашего сегодняшнего обзора стал современный и многофункциональный Trusty Wallet. Trusty Wallet – это децентрализованный криптокошелек для мобильных устройств. Удобство пользования и высокий уровень защиты уже давно сделали данный кошелек основой для профессиональных трейдеров и инвесторов. Кошелек является некостадиальным, то есть доступ к балансам есть только у пользователя и осуществляется по мнемонической фразе. Забегая вперед, стоит отметить, что будьте внимательны и не сообщайте никому свою мнемоническую фразу. Распространение данной фразы может привести к взлому и потере ваших средств. Сегодня мы зарегистрируемся в приложении Trusty Wallet, рассмотрим его основные функции и сделаем собственные выводы о работе с этим приложением. Для того, чтобы начать работу в Trusty Wallet, необходимо скачать его на свое устройство. Кошелек можно скачать как на App Store, так и на Google Play, после чего необходимо зайти в него. Изучив условия использования и согласившись с ним, мы переходим к созданию кошелька. Данный раздел является одним из важных, ведь нам необходимо изучить собственные фразы восстановления. Они являются секретным ключом для доступа к нашим активам. В целях безопасности мы не демонстрируем собственную фразу восстановления, но вы можете увидеть свою фразу с помощью удержания. Будьте внимательны, если вы потеряете фразу восстановления, то и потеряете доступ к аккаунту, а значит, свои средства. Соглашаясь с этим, мы нажимаем на кнопку Дальше и переходим к фразе подтверждения, где нам нужно выстроить вашу личную фразу восстановления. Поздравляю! Кошелек создан. Он не требует никакой регистрации KYC или AML. Давайте же переходить к его использованию. Кошелек поддерживает Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, DoggyCoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Ripple, Monero, Stellar, Ethereum Classic, v салана Solana, Binance Coin, BMB Smart Chain и абсолютно все токены ERC20, TRC10, TRC20, VIP20, в том числе популярные стейблкоины. На главном экране приложения мы видим наш баланс, а также все основные валюты. Нажав на кнопку «Добавить актив», мы можем добавить на главный экран приложения любую представленную валюту одним нажатием. Давайте перейдем в раздел «Обменник». Здесь мы можем покупать, продавать и обменивать криптовалюту. Кошелек способен сам подбирать выгодные предложения среди обменников благодаря функции «Trusty Smart Swap. Достаточно указать сумму и реквизиты. Из всех представленных предложений выбирайте наиболее подходящее, исходя из репутации обменников или собственных предпочтений. Страстиволод создан, чтобы учитывать все ваши пожелания. Все совершаемые процессы являются полностью прозрачными и предоставляются в виде чека об операции. Перейдем в раздел «Заработать» и посмотрим, что нам предлагает кошелек. Здесь мы можем приглашать друзей по собственному QR-коду и получать до 30% от комиссии. Звучит очень заматчиво, ведь данный кошелек пользуется спросом у многих, что позволит получать неплохой кэшбэк после приглашения. Стоит отметить, что программа состоит из кэшбэка и двухуровневой партнерской программы, что в сумме дает до 30% прибыли с комиссии Трасти Волод, 10% собственной сервисных комиссий, 10% сервисных комиссий рефералов первого уровня и 10% сервисных комиссий рефералов второго уровня. И да, каждый реферал при установке кошелька по реферальной ссылке получает 1 доллар 99 центов, что является приятным бонусом. В случае, если у вас возникли трудности или вопросы о реализации тех или иных функций Trusty Wallet, вы можете обратиться в службу поддержки. Данный раздел доступен всем и находится наряду с другими разделами. Сотрудники Trusty всегда готовы помочь вам и работают круглосуточно. Спрашивайте и получайте ответы на все интересующие вопросы практически за долю секунд. Если вы уже стали обладателем пары десятков токенов Tron, то вы можете не просто хранить их в кошельке, но и заняться стейкингом. Достаточно ввести количество TRX, нажать кнопку «Застейкить» и проголосовать. Такой способ заработка позволит получать монеты TRX каждые сутки. Что же в итоге можно сказать о тресте Wallet. Это действительно удобный кошелек, имеющий все необходимые функции для профессиональной работы с криптовалютными активами. Широкие возможности данного кошелька позволяют не просто совершать основные действия, но и заниматься стейкингом, мониторить обменники и участвовать в выгодной реферальной программе. Работая в Trusty Wallet, вам не придется переживать о том, что будет с вашими средствами, ведь все максимально защищено, а все возникшие вопросы оперативно решает служба поддержки. Напоминаю, что для обеспечения безопасности вашего аккаунта сохраняйте в секрете фразу восстановления. Никому не сообщайте данную фразу и не потеряйте ее. В заключение хочу порекомендовать вам использовать Trust Wallet для своих нужд и хранить там свои токены.